Какое хорошее утро! Пойду пойду, пойду на улицу. Вот. Уму... Ладно, умываться не буду. Пойду сразу на улицу. И... Это и что и такое? Да и... и... ливень. О, привет, Андреан. Ну, какая привет. классная погода. Вы что все а... мокрые? Да там такой ливень. Я только решил заскочить к тебе в пекарню позвать гулять. Да. Ну пойдем погуляем. Ну, Классно. Ой, как давно дождя не было. Смотри, какие тучи идут. Я видел, тут молнии бьют. Это что за... Да. А что? Ой, это... Вы что тут вы это? о санитарных нормах. Вы дождите, вы... Вы называете... Ой, охранники. Ой, охранники. Стало на улице светлей. Э, мысли, мысли. Ну хотя не бы дож мысли. дожди, не, не о, о. кстати, у вас классно, тут в луже на самом деле. И в бассейн надо. надо, вот у нас свой бассейн. Это не бассейн, а, это дом, дом да, Смотрите, как я шутят. могу на спине плавать. Ну, я на спине плавают ты чего? И нажимаю голову. Ну, тучи стали... Они темнеют немного, конечно, но пока дождя нет. Ну, да, сегодня какая-то дождливая погода, сегодня дождь, тучи все время. Ты, ты бьёшь Алло, лесодор, бьёшь. Это, Пусть нет, за нужно. это. Я Дождь идет. Ура! Идем плавать дальше. Идем Молния Где? Не берите ничего железное в руки. Да, и котов нельзя. А вдруг котов сейчас молдит. Который я, спасу, я, спасу, готов, я помогу тебе, Лука. Давай поводки. Резно. Резно. Надо, я сам. Смотри, умею плавать. Будь, будь на кайфе, просто, Блин, так классно у вас тут, честно. А, да мне и... И... Ой, вы видите, ну, только потом, будем. конечно, надо будет домой идти мыться, ну. Но... сегодня типа, идти. Есть идея, нибудь Да, в бассейн. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, в бассейн. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, бассейн. да, да, да, да, да, да, да, да, о, да, класс. Мы там... Э, включайся, вода. Как классно. Ой, классно. План, ныряем. Ребята, попрыгайте на этих трамплинах. Ох. Я тоже ныряю. Ох. Там, блин, Я хочу то... самого высокого. Андрян, пойдете, нам в школу надо идти. Да Нет. какая школа? Мы не пойдем на но уборку. Зачем она нам? Нас заставляет надо... убираться. Надо отдыхать. Смотреть Хотя что? нас Андрян. могут потом наказать, но все равно на улице дождь. И дождь его... помаленьку утихает. Нет, Нет гроза ударила куда-то. Еще Я... куда-то. Надеюсь, не будет каких-нибудь пожаров. Да, а то если начнутся пожары, то это все. Это все. Мне надо и тоже поработать. Нравится <allies> <печат |translate|>? такая погода. Нравится такой дочь классно. Давно у нас не было дождей. У нас всегда как-то классно. Тут еще так сижу, просто капец. На улице не холодно, и кофточку надевать надо. Ну а так на улице все классно. куртка уже, а не кофта. Смотри, молния ударила прямо сюда. Так, короче, я лучше пойду домой. Еще больше дома дождевой червя. А если из-за дождя поднимется... Уровень воды здесь. А, там же все в канализацию уходит. Фух, Пойдите, Нет, там все в канализацию уходит, поэтому... Ура, только на ждать что затопит вообще? Ну, Ничего. <связывания> а а я иду сюда, мы. но все равно потом мы цейтим. Это наш дом. Так, так. Можно... Плаваем на животе. Ой, смотри, на спине. Я, я на спине. Смотри, как я умею на спине а плавать. Я, а, я, а, я, а я в грязь. Адриан, наш как? -то... Я смотри, как у меня сейчас. Ты, блин. ты как я умею ты так можешь да вот так вот перед ногами плавать можешь я могу. Ну, конечно, ты котик, поэтому... о кот привет дождь на улице смотри какая классная погода а, а точно, ты же ладно, ты, ты болеешь плюс как ты покрасить. А у кота, прийду, наверное, я не это. Приду, нельзя выходить на нельзя улицу. Читать, не любят воду. плюс коты еще болеют. Котам надо домой, наверное, нет как-то. Кот, смотри, здесь еще не течет, можешь вот тут проходить, вот тут. Да-да-да, вот тут проходим. Так вот. Вот, так вот. вот так вот. Вот тут по краешку, по краешку проходим. По всем, всем здрасте. По краешку проходим. О. Тут у кота. О, М -м -м -м. Можно автограф. Большой кот. А где он? Смотри, а это... а... Сейчас жди по здесь. Верий. Жди За здесь. Смотри, а Страшные. Заходи, заходи туда. Там согрейся, О, там тепло. Согрейся там. Алло, Баниксы. Ты... Это погодка сегодня хорошая. Да. Ну я... мне тут позвонить надо, я... надо в этом пока. Что я кот? Это не занято, Алло, Баникс, что я... ты где? Они там да, есть код, я... дай ему свой зонтик, проводи его до дома. Конец связи. Ты слышишь мой голос? А пойдите? Я. я могу сделать свой жезл зонтик, но уже уже ночь, это... а дождь еще не прекращается. Ладно, мне там поделают супергерой. Боникс. Кул... Да. О, а привет. Это... Вот здесь кот этот кот. Забери свой зонтик на открытый. Может, вам тоже раздать зонтиков? Антон? Нет. Все кот, иди домой. Открой зонтики иди домой. А так вот, он отзеленел. Ты иди знаешь, домой. Знаешь, домой, он давай, домой. Домой, домой, домой, домой. Это когда вот он болеет. Он отзеленел, это когда он Нет. Когда намокли из-за этого. Вот, них... все, он, от, он отзеленел. Точнее, отзеленел. Он болеет, поэтому у него такая реакция. Нет, но потом когда он кстати, вот здесь это... дождя нет, потому что здесь балконы. Кот быстрей домой домой. Домой, домой, домой. Он сидит, он у нас зеленым. Так зеленым. Он что да, промок снова? Ага. Может, а если он не дойдете? Он... А ты тоже, он... тоже пойти вот это, чтобы не промокнуть. Идите по домам уже. Нет, как домой. домой, на улице всего лишь 9 вечера, а мы пойдем домой. А, всего лишь комендантского часа нету. 9 вечера, но коты, ну-ка с балкона... О, да-да-да, зонтики нам скиньте. Ура, зонтик! Да. А, Я дай Баниксу зонтик. мерри Ты куда уголкался? Ты, ты горишь! А, Я а мерри <со <ugh> <со <ugh> Как согреться? Согреться, Давай, вот. Ударь зонтиком, и ты согрейся. Ой, вот да, этой фигней, и ты согреешься. <свист> Дай мне ты согреться. Ты мне чуть ну, холодно. Давай, э -э -э, э -э, Ура! Да, Мы греемся. Моя робичка. Нет, пойдемте нет. посидим в ресторане а олега ресторан? надо коллегу идти в ресторан Смотрите, этот на ремонте а. А это это твой, да? а на го коту в гости где го коту кто? в гости коту, коту, коту, коту, коту. сегодня день дождика Ребята, не передам да. дождь Сумай, не, пере... подумала, не было и дождь не передавали, а сегодня Где? дождь как-то ну, день никого не было, Даже, за день не было. Бражник, Но, наверное, я... решил. Он сейчас какой-то вообще маленький. Мне кажется, нет, психушка. впустите, пожалуйста. Здравствуйте, коты. Почему черныш белый? <связать> <связать> И, <связать> тут два чердыша. <связать> один белый, другой <связать> рыжих <связать> Черныш. Почему <связать> черныш белый? <связать> <Кот>. А впусти <связать> его-то. Кот, иди впусти <связать> его. Там другая дверь, другая дверь. Это... Вон та дверь. Это вон. Нет, вон туда. Это же <связать> дом. А мы не знаем, это дом. Это дом Юрчева. Кода Ой, а лет. как мы домой-то пойдем в такую а, погоду? Малью, мы жить, да? мы Коты, мы у тебя с ночевой останемся, будем тусить у тебя. А, да. у тебя... У тебя есть а, Устроим Пусть здесь дискачную. Алина, Алина, Время сейчас 11 вечера уже. Уже, стоял, смотрел, уже комендантский комендант. час. Комендантский? Да. Комендантский. Комендантский. Нам нельзя комендант. сейчас ходить уже комендантский час, комендант. нам нельзя появляться на улице. Эй! Эх, привет, а э -э -э. на улице. На улице! Поднимайся к нам! <laughs> Кот, забери его! Тихо, не подходите. Сейчас э, это увидят нас полиция, Нет. и все, и нам пипец. Эй! Кот, забери его! Кот, забери я его! Не я не хочу платить штраф. Я не хочу не платить штраф, и а потом сидеть в чираге и писать то, что мы вот... Нет, пустом. я уже сидел в тюреге. Так, ну тут кровати много, как бы поспим, ничего страшного. Да. У меня есть как раз моя кровать запасная. Ну чего все в один спите? Пойдем. Да, так, коты, не... коты, у тебя есть что-нибудь? Торты не сплю, вкусные, все. Понял, что... О, кот, лапы ты что не говорил? Ты у нас любишь как э, бы дай, подороже, дай, подороже, подороже, да? Подороже, подороже. Виски, да, вино, ой. виски. О, давайте выпьем. Хорошо. Хорошо, в одной баночке возьмем. Ой, как. Так, кот, мы, мы... О, тейзи. я не знаю, что это я выпил, но... О! как я хочу коктейльчик. А я как зазош. классно. Я, Это было... я, я выпил пиво. Зазош. На самом деле оно вкусное, но что-то уже ну, уже, я уже плохо. А я, не я а, а, а, Надо закусить туртиком. А не зазошь? Зазош. колбасит после пива этого. А меня не ввозит, а у вас меня, меня да. просто нужен, да. Оно такое вкусное. Вы, а да, я... я... А, да. Где ты такое взял? Вы все с ума сошли. А, а я сейчас принесу. Давайте я выйду в свою квартиру. Она как раз в этом доме. А что, что, не меня... Ты что, не ты А ты? А, -а, а, ну он даже меня не слышит. Я здесь, я что-то пойду, Ой. это, прилягу, мне пока Приляжь. плохо, пойду Приляжь. с котами прилягу, о, смотрите, с чернышом, что, все, кыш, э, а, ну ладно, ложитесь что? здесь, я посплю вот тут, так вот, о, по -по так, у меня уже плохо, После этих хру... пива, вино, о, уже утро? А что мы говорю... всё... А я вот говорила, что нельзя пиво доброе а вы, Очень а, не доброе. Доброе утро. Доброе утро. Упаться. Упаться. Доброе Упаться. утро. Доброе, доброе. видимо, я пацан. Доброе утро, ай. тут всю дорогу смыла. Это наш это, это водяной, У меня дома есть лодки, я вынесу. Я на такой случай подготовился. У меня уже есть лодки, на всякий случай. Я их тоже готовил, чтобы все, что у меня поднялось. У меня есть, сейчас я вынесу лодки. Здесь это прям дом для щавячков водяных. Да. А, это дом потоп. Держите лодки. Что, привет, что, вот так. Для черняков не нужна лодка. Держите. Можно устроить паркур по лодкам. Ой, привет! Ай, малы... держи малыш, держи лодку. Привет, Крис. Малыш, ты что, точишь? Крис, давай, поплыли. Крис, тебе вода, наверное, по шею. Кот, Надо кота домой. Кота, Кот, ну-ка домой давай. Нечего давай, тут болеть. Давай. Вот, стой домой, да. А что произошло? Я всего лишь деню... деньги. Вот, Моя мама говорила то, что если будет вот такой вот поток, то что ждать, ждать беды. Вот, вот что мне говорить. Может быть, потом... Может быть, это злодеи не проголодали. Просто едние дни пили, а потом, когда они проснулись на утро, увидели вот это все. Да, а это возможно, все... Я не пью вообще то Я думаю, это потоп, короче. Я, я, так. Все, я пошел, думаю, я, пью, пью. я пойду лучше. Я вино пил. Я пойду лучше. А я ничего не пил. Я, я пойду посижу. Я пойду домой. Закончился праздник с дождем. Так, так получилось. Не дождь закончился. Но, да, я не понимаю, вот этот вообще, потому... Ой, ребят, привет. привет. Мне показалось, что тут был мой друг. Ну, ладно. Нет, нет, Наверное, я, показалось. Я... А что тут, тут, тут Мне будет. просто показалось, что тут был затоп еще. Отойди-ка. Ребята, а дождь нет? окончился, но а, а вода остается? еще будет уходить, а я не, а знаю, а не, а не, не знаю, сколько. Альнура, а будет все работать, работать верный друг. друг. Заряжайся. Ай. Аквадус, какой ты дус? ты же Нуру. Аквануру! подними темные крылья. Я не понимаю, в чем проблема, а что тут творится. Я не знаю, знаю что тут творится, хочешь воды... Извините, я не пью. Так я пью. Хочешь водочку? Давай. что вы что, не задействую, но боже, это же не водочку! Хочу водочку. Я сейчас тебе брать Вот. супергерои не пьют, а сами выпили, да? Привет! Приветик, ребятки! Бразник, а к вам секундочку я не бразник. Ты что думаешь, что ты плохой кот, я сейчас Акуму пущу? Не надо, стой, без Акум, давай. Просто поговорим, что надо, чё пришел? Ахалай, махалай. Лазить из воды тебе. Ты хоть с Акумами что играешься, как игрушки, да? Пойми, а Акума, это а не игрушки. Акума. А акума! <свят> Мы <сделала? свят> сейчас все убрём. Изгоняйте. Мы сейчас <свят> <свят> все убрём. Да, получи вот, полу. Вот. Это Акума. Получай, <свят> Акума. Получай, акуму. Получай, А может, они её же... Так, взяли. здравствуйте. Кот убил Акуму мою. Кот её убивает. Давай, бей ее, ничего не случится. Пора изгнать, демона. С катаклизмом ничего, она учена. Так, что за потоп всемирный. Я тут не и тут потоп, блин. И ты еще и малой брат. Да ёшкин, поймайте эту акуму удочкой. А Давай, человек а а... мы... Разгореть ей. А. Посмотрим. А если я выпущу тысячу акум? Где она, акума? Вон она Летите, мои акумы, и плодитесь, как будто как будто тараканы. Ты человек моими акумами справился? Бак, Нет, я просто не сдамся. Вот тебе еще демон. А если я еще создам демона? Мистер Бак, на пару слов. Бесполезно. Ой, почему-то пиликает. У меня почему-то почему пиликает. Да, да, надо. пиликает. Пора бы уходить. Мистер Бак, да. На пару слов. Пойдем. У меня кое-что завалялось. Что завалялось у тебя? Тараканы дома? Это фейк, фейк, Это фейк, что делаешь, фейк, <сёк> так ладно, надо уходить, надо еще сообщить еще мэру быть... то, что, что будем делать с этой водой, брать, надо ее подробно... отливать в, куда-то, вот, это... надо ее в канализацию, надо канализации подкрывать. Вот Я надо уже делать. открыл канализацию, две канализации, все туда должен сливаться. Ну, что-то да, потом сливается. Забор отдай. Понятно. Вот этот забор. Держи. Так, привет, супергерои. Все, забору тебя. Так, ладно, привет. мне надо уходить. Я ну, пойду я... с мэром поговорю насчет. Пожалуйста, оставайся. Я ж как второй. Э, нет, нет, нет, не надо одному, потому что потому так надо. Так, э, привет, тебя вроде бы Дамблер зовут. Снова да. дождь. Да, я как бы вернулся своих дел, да, так что, лети, ты мои якумы. Вот, да блядь, мы перезарядил да, талисман, да, теперь да, снова летит моя бабочка. Да бля, Так, главное, я пойду домой. Уже это не смешно, это то, это что баба, идет дождь. Дождь уже идет без остановки, да, не не ты что, ты Я пойду делаешь? домой. <поставил бы с моим человеком> Пойду спать, надеюсь, с этим решаться не буду. Ты э! очень хороший, поэтому пускай тебе вставит бабочка. Улыба! Атакуй их всех! Ах, давай. А. Надо его уничтожить! Акума находится.